Добрый день, с вами я Богат и сегодня я хочу вам предложить интересную вещь это бесплатный тренинг который начинается с 1 мая удаленная работа в интернете личный помощник то есть э, ребята проводят замечательный марафон, замечательный тренинг и я думаю что всем вам кто хочет научиться продвижению кто хочет научиться заработку кто хочет просто Продвинуться, вам просто нужно будет перейти по ссылочке, которая будет под данным видео, нажать «Я хочу присоединиться», можете вступить в группу и вот у нас занятия. 5 онлайн занятий 1, 3, 5, 7 и 8 мая. Это уникальное мероприятие, которое я не рекомендую вам пропускать. Какой бы у вас ни был какой бы у вас ни был э, сайт, какая бы у вас ни была партнерская программа. Что бы вы не хотели продать или прорекламировать, будь то курсы, будь то индивидуальные занятия, будь то ваш личный опыт, эти курсы, этот тренинг просто вам необходимо посетить. Бесплатный двухнедельный онлайн-тренинг. Удаленная работа через интернет. Первые шаги, нужные навыки, поиск работодателя, подводные камни и секреты роста. Вот здесь все расписание. Переходите по ссылочке и попадайте. Жмите ссылочку, я иду бесплатно, удаленная работа в интернете. Замечательный тренинг, который рекомендую абсолютно всем. Думаю, что вам понравилось данное видео. Всего доброго, с вами я, Богат. До новых встреч.